Я помню, как встретила тебя. Это была любовь с самого первого взгляда. Я думала, я хочу, чтобы этот мужчина стал моим мужем, отцом моих детей. Я знаю, что у нас будет счастливая семья. Сейчас, я, оглядываясь назад, понимаю, что была права. Мы полюбили друг друга, создали семью. У нас родились замечательные дети. И вместе мы прожили много лет. Иногда было трудно, но мы любим друг друга и смогли все преодолеть. Сегодня наша семья и близкие друзья собрались вместе. И я хочу первой поздравить своего мужа с днем рождения. Знай, что ты нам очень дорог. Будь счастлив в свой день рождения и всегда. Я люблю тебя. Наки Саша у тебя сегодня день рождения. Поздравляю тебя и желаю всего хорошего. Добрый. Да будет. Вот, вот. Будь. Хай тебе Бог свалить и видува. Да вот, слышишь? Всего хорошего. Дед? Дед. Сашенька, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, терпения, много счастья, помогать растить своих внучек, любить свою семью. Ну, будь счастлив и здоров. А будешь здоровый, будет у тебя все. Поздравляющие с Хоть ему уже и 50, Он не унывает, не стареет. Молод он, как много лет назад. Я ему желаю процветания, счастья, Вдохновения, доброты. Пусть он остается бодрым, сильным, Честным, и простым. Дедуля мой! Родненький мой, я счастлив, что ты есть такой Хочу я поскорее подрасти и с тобою, и с тобою быть вместе И другом, и сыном, и внуком надежной рукой Дедуля мой, твой голос у меня утром будет мой, я тебя от души поздравляю, мой добренький и золотой. путь года летят и врень. С днем рождения. Желаю счастья, здоровья, побольше денег и чтобы мы сделали вместе ремонт в квартире. Папа, с днем рождения. Я тебя очень люблю. Желаю на юбилей, чтобы у тебя сбылись все твои заветные мечты. Серьезный юбилей, дата круглая, полтинник, ты об этом не жалей. Ты прошел лишь полпути жизни долгой и красивой, и немало впереди еще будет дней счастливых. Пусть здоровье только крепнет, и душа несется в пляс, пусть огонь в глазах не меркнет. Самый лучший Я знаю, отец, что тебе очень трудно порою, И хочешь порою вернуться в былые года. Но знай, что с тобою я рядом душой, любовью. А если уронишь слезу, то рукою протру я всегда И душу свою. И не рви ты на части Мы боль нашу можем Лишь вместе сквозь жизнь пронести Смотри, как похож твой внучек На тебя и на брата Любимый отец Будь счастлив и долго живи Пусть годы летят и время не мыслям и голову кроет твою от судьбы седина. Мы будем тобой всегда всей семьей гордиться Ты наша опора, любимый, Пусть с нами всегда. С днем рождения тебя поздравляю. Саша, поздравляем тебя с днем рождения. Будь счастлив, здоров и большой. Всем вам и ваши ваши семьи. вашей семьи. Дом. Привет из Кубани. Здравствуйте, дорогие мои родные, а также братик Сашка. Поздравляю тебя с юбилеем. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, счастья в личной жизни, успехов во всем и везде, а также моральных и материальных благ. Сашка, не теряй свой позитив и юмор. А вообще мы ждем вас в гости. Всех. Целую и обнимаю. Санек, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья, здоровья, любви и всех благ в жизни. Будь счастлив! Не забывай нас! Приезжай в гости! Мы пьем за твое 50-летие, желаем тебе счастья и большой любви! Ждем в гости, приезжай, Санек! За тебя, родной! Полтинник жизни подкатил. И что имеешь ты в итоге? Не все вершины покорил, Не все протоптаны дороги. Да на тебе еще пахать. Ты жилистый, тебе несложно. Да нам с тобой еще бежать Как минимум полвека можно. Еще рассвет ты не встречал, Не смей думать о закате. Сначала тебя всех начал. Давай по 50 накатим.